Привет, друзья! Время 10 утра, у нас вышли на море покупаться. Я уже сегодня был на утренней тренировке на волейболе, ходил на 6 утра, там на 6.30, покупался. Сегодня у нас волны, волны. У нас последние новости, в общем, есть с Батуми. Мы вчера переехали в новую квартиру. Значит, ситуация какая? Когда мы ехали в Батуми, там за 3 недели, по-моему, мы искали квартиру, и нашли, в принципе, новострой, хорошая квартира на девятнадцатом этаже, с красивым видом на море, район-автовокзал. Вот. По нормальной цене, значит, мы приехали, цена была 400 долларов за аренду, это на долгосрок, то есть мы планировали изначально как бы на все лето, то есть разговаривали о том, чтобы как раз о долгосроке, в общем, не посуточная аренда, чтобы оплачивалась. В общем, мы приехали, ремонт при нас заканчивался, значит, Поселились мы, и вот там прожили 10 дней. Ситуация какая? У нас 19 этаж, и вода, природный напор доходил до 12 этажа. С 12 этажа стояли какие-то моторы, которые включались и вытягивали воду на остальные этажи. И, в общем, каждый день, каждый день реально моторы эти ломались, какие-то транзисторы, что-то еще. В общем, и вот у нас просто не было воды через день 100% по два по три по четыре часа утром просыпаешься нет воды приходишь с моря воды нету то есть реально вот там сел покушать не можешь ни посуду им помыть ни в общем не умыться ничего не можешь нету воды это первая история вторая отключает электричество короче тоже там через день отключает электричество значит отключает моторы нету света нет воды автоматически и дополнительно еще плюс к этому проблема какие-то с газовым котлом в общем включаешь воду идет горячая вода он котел как-то неправильно в общем работает какой-то звук такой сдает прям стрёмный будто взрывает какой-то мелкий взрыв идет не знаю в общем вот и мы, в общем поговорили с хозяином о том что мы будем выезжать вот он пошел к нам навстречу и реально от Фади, спасибо тебе большое за то что ты вообще по-человечески поступил просто вернул нам деньги за часть денег в общем которые мы не прожили в общем мы опла оплатили за первый месяц проживания и вот он вернул нам получается за за две недели деньги, то есть мы две недели прожили, за две недели он вернул деньги, мы оплатили коммунальные услуги, реально просто по человечески поступил человек и пошел к нам навстречу, понял, встал в нашу ситуацию, в общем, ну реально спасибо огромное от души Потому что в основном, как, бы, как вы знаете, допустим, да, когда вы выплачивать аренду магазина там, или квартиры, то есть владелец помещения как бы все делает так, чтобы деньги ему остались, потому что это его чисто заработок, и поэтому как бы, там какие-то есть нюансы. Вот, приходится договариваться, там, допустим, давайте уже там добудьте до конца срока, потом снижать, то есть еще какая-то ситуация. Тут же человек пошел к нам на встречу, вернул нам деньги, реально, ну, без никаких проблем вообще. То есть только сказали, говорит, ребят, без проблем, хотите, выезжайте. Клиенты у меня будут, я не переживаю, в общем, за это выезжайте. Вот, я э, для себя искал квартиру, э, значит, в другом районе, то есть в, в, поближе к морю. То есть мы жили вот возле автовокзала, и мы добирались до самого моря минут, наверное, 30-35 с детками, то есть пешком, как бы далековато. Там, где именно купаться, там, где лежаки, в общем, там, где какие-то игровые зоны. Вот, и, э, значит... Э, Ко мне обратился мой друг, говорит, найди мне квартиру в, общем, в районе нового, Новой Набережной. Я вот когда я ему искал квартиру, я понял, что здесь район как бы классный, именно для жизни, для отдыхающих, для туристов, потому что здесь как бы находятся э, все развлекательные, в общем, центры, какие-то аквапарки, кафешки, э, детские заведения, какие-то детские парки. Вот, и, конечно, море рядом. Вот, а в нашем районе как бы, ну, мы далековато, в общем, жили. И, конечно, я выбирал где-то вот этот же район. В общем, я нашел своему товарищу квартиру. И потом, конечно, начал себе заниматься поиском для себя квартиры. Ходил-ходил вот. э -э, тут, в общем, что-то узнавал. Мне говорят, что сейчас нереально найти дол на долгосрок, тем более по цене примерно 400 долларов в месяц. То есть это просто нереально. Все люди сдают посуточно. Вот. Э -э, Но ну, я что знаю, что, в принципе, все нормально, все можно найти, просто нужно потрудиться. Как бы это в любом городе, в любом месте это можно сделать. Просто разные у людей ситуации. Кто-то не хочет связываться посуточно, э -э, кому-то нужны срочно деньги прямо сейчас и готовы взять там, за месяц там вперед или за два. То есть, ну, бывают разные ситуации. И, в принципе, мы не спешили прям с поиском квартиры для себя. Но каждый день по чуть, в общем, я занимался этим вопросом. И вот на днях значит, нашел квартиру напротив Батуми Мол. Это самые центры, в общем, нового Батуми, новая набережная. Тут пляж 4 минуты от квартиры. В общем, квартира 4-комнатная, в 2 раза больше, чем мы снимали. Старый дом, но второй этаж. Ремонт старенький, но все на своем месте. Ничего там не поломано, ничего не отклеивается. В общем, все в хорошем виде. В общем, мы квартира, огромная квартира, реально четырехкомнатная, там, четыре кровати э, ну, блин такая, знаете, овальная, в общем, можно бегать там по кругу по квартире, деткам нравится короче, переехали вчера вот, э, решили эти свои вопросы я к тому, что если кто-то ищет квартиру, ребята, где-то э, ближе к морю, в общем, если у вас есть какой-то определенный бюджет, если вы хотите определенное какое-то место, то есть все можно найти, просто нужно постараться. Я обращался так же, когда искал себе военство, потому что, ну, как бы, ну, реально тяжело, тяжело найти вот так вот, походить по улицам, в общем, поузнавать, там, звонил знакомым, в общем, как бы, ну, реально тяжело, тяжело найти, но можно, можно. И мы нашли квартиру за 350 долларов, то есть переехали в, ближе к морю, нам до моря 4 минуты пешком, э, живем в центре набережной э, новой, э, квартира в два раза больше и стоит еще и дешевле. То есть плюсы, плюсы, плюсы. Есть, конечно, там свои определенные минусы, но это уже другая история. Вот, я к тому, что если кому-то все-таки надо квартира, то есть и вы хотите в определенном районе, и у вас есть время, постарайтесь, вы реально найдете. То есть не горячитесь, то есть поищите, потратите немножко больше времени, но вы обязательно найдете то, что ищите по той цене, которая вам нужна. Все, всем хорошего дня. Пока. А, еще один лайфхак. Мы, значит, вот ходим на море уже 10 дней купаться ежедневно. Первые пару дней мы брали, ну вот эти сидушки, да, такие белые, как они это называются. В общем, забыл чтобы удобно было в общем, лежать. Не на, не на камнях, а вот на этих. На шезлонах, на шезлонах. Вот, и брали зонтики. то есть Цена комплекта 5-6 ларей. А последние где-то неделю мы начали брать только одни зонты, потому что приходим на пляж максимум 2 часа, и нам реально ну, этот шезлонг не нужен. В целях экономии, конечно, ну, взяли с собой покрывало, постелили в общем, и все, и под зонтиком. Вот. А Наташа говорит: слушай, так давай узнаем, почем зонты, потому что мы будем, будем долго. Вот, возможно, может нам выход не будет просто купить себе зонт и все. Вот вчера пошел на рынок, в общем, узнал, зонт стоит 20 лари, я его купил. Вот мы его объем за неделю, потому что один зонт в аренду стоит 2-3 лара. Поэтому вот мы за неделю, грубо говоря, его отобьем. А все остальное время будем пользоваться им бесплатно. Так что, ребята, тоже такой хороший совет, кто будет сюда приезжать надол надолго, покупайте себе зонты. Э тем более, если вы будете жить возле моря недалеко, они легкие и складные, поэтому чехольчик одел на плечо и пошел. В общем, тоже удобно. Все, хорошего дня, пока!